А точно сегодня? Ну, убытки, бизнес, здравствуйте сегодня у нас какое у нас сегодня число господи 23, 23 э, марта 2020 -го года канал народовластие программа плохие новости я вячеслав мальцев у меня прямой эфир вот меня вызвали э, так сказать на эфир на дождь не знаю, там, когда они позвонят, обещали в 21, поэтому я подключил свой канал. Я так понимаю, что большинство из вас не может вещай, э, слушать вещание там, потому что это платное. Подойдите сюда, пожалуйста. Напишите, как слышно, как видно. Да, Поэтому я хочу, чтобы, э, чтобы вы были со мной в эфире, потому что я так понимаю, что... Если дадут там сказать, то это будет и фахальный эфир. Самое главное, чтобы дали хоть слово сказать. Возможно, дадут, а да? может и не дадут. Так, Ага, дядя Слав, доброго дня. Доброго дня, напишите, как слышать. Всем привет и доброго здоровья. Все нормально. Очень хорошо, что все нормально. Так, ну тогда ждем приглашение на дождь, пока с вами пообщаемся, так сказать, в легком таком режиме, без темы, такой, поговорим может быть о выходных, сейчас бесплатный эфир на дожде, если бесплатно, это отлично, тогда я прошу, чтобы кто-то из вас пошел туда, можно там в чат писать, не знаю, нельзя, я никогда не смотрю дождь, если честно сказать-то я вообще никогда не смотрю никакие, никакие подобные эфиры. Телеканал дождь платный, потому что его никто не смотрит. В РФ у него нет своей аудитории, ему не выжить на рекламу. Поэтому Горско платный подписот его и глядит. Да нет, ну вы еще думаете, что дождь выживает на платную вот этот подписоту, что ли? Вы шутите. Ну, дождь так, как и все они, оттуда же финансируются, да? Точно так же, как их Москвы, как новая газета. Вы что думаете, вот э, какие-то подписанты финансируют дождь, что ли? Да прекратите. Ну, это так, может быть, там на семечке. Мальцев, стол не тряси. Мальцев, привет, когда Путин... Да, а, да Мальцев, привет, когда Путин и его друзья, очнувшись, первое, что услышать, я хочу сыграть с вами в игру, хорошо, да, давай поиграем, да, давай поиграем, помните, как в ужас, обычно, так, она с вами, удачи вам, она с вами, спасибо, дождь золотой, не смотрю, да, а. так, вот тут всякие придурки пишут, блядь. Да? жуткие, Такие дураки, блядь. Так, здесь слова, анекдот пока расскажи. Давай. Да, нет проблем. Так, что так, что такое? Сейчас попробуем. Сейчас мы. Ага, да. мы тут технически. Я прошу прощения, но просто я подумал, что лучше подключить вас, чем потом рассказывать о том, что я вот был на дожде, сказал там то-то, то-то, сделал то-то, то-то. Давайте вместе посмотрим, что скажем Что сделаем И так далее Доброго здоровья, Вячеслав Дождь Рейтинг свой поднять хочет Ну посмотрим, кто чей рейтинг поднимет А кто чей рейтинг опустит это Тоже очень важно да? В фильме Пила игра началась Ну не смотрел я фильм Пила, но смотрел Это... Очень страшное кино, и там пародия на пилу есть, да? Так что я, в общем-то, понимаю, о чем идет речь. Вячеслав, не поливай дождь, а то не пригласят в эфир больше, а не обидчивы. Лучше нейтральных выражений придерживайтесь. Да ради бога, какие проблемы. Я особенно не поливаю никого, я говорю все, что думаю. У меня... Как-то в этом отношении, как вы знаете, все в порядке. Я никогда не скрываю то, что думаю. У меня нет никогда кирпича за пазухой. Если он есть, то он прям непосредственно в руке. Я его демонстрирую. Да? Почему я не люблю всякие ножевые бои? И, в общем-то, даже в армии как-то не старался в этой области быть специалистом. Мне нравилось стрелять. Почему? Потому что, когда ты дерешься с ножом, с человеком, то нож до последнего надо прятать, понимаете? То есть, когда это ножевой бой, то нож нельзя показывать, его надо применять, а не показывать. А мне это всегда не нравится, я открытый человек. То есть, если я кого-то стреляю, мне хотел, хочется, чтобы он видел, что я в него стреляю, а не в затылок бить. вот такие дела. Так... Если закончилась бумага, там что-то пишет про гречку. Так, так, так, так. Что-то нет ничего. Ну, тогда, может быть, новости пока с вами обсудим. Или как, или или ждать будем. Или будем ждать. Давайте пообщаемся Общинаем с вами. Так, дядя Слав, Салям Азамгушети, привет, привет. Так, салям алейкум да? Как меня очень напрягало, да, вот эти вот фотки из Сирии, где российские военнослужащие писали на бомбах там и на ракетах, которые отсылали. Туда, мир вашему дому ну, имеется и до салам алейкум да есть, мне кажется это вообще вверх самое смешное что а, вы в италию послали а, товары эти продукты сейчас всякие там и вел аппараты написали из россии с любовью такая любовь кстати это же самое на бомбах писали так что ты говоришь а время у нас не переводили, ничего у нас сколько с Москвы? Два часа разница? Да. Ну, мы первые узнали, у нас же тоже время. Переводило. Ну да, 21 час сейчас по Москве. Ну и... Можно их и не ждать? А, отец Слав, ты бы сыграл, с сплешил в русскую рулетку или так бы застрелил его? Да не знаю, вот этот вопрос, на который я всегда хотел сам получить ответ. Тут все зависит от настроения. Если человек настроение, поэтому я не знаю, как бы поступил. Если бы другого шанса не было, конечно, сыграл бы. Если бы это был единственный шанс, поставил бы все на это. Вот. А так, а если был какой-то другой, то лучше стреляться. Мне это приятнее. Гораздо, чем играть в русскую рулетку. Слава богу, обнуленный, он же он сбежал из Москва Бада на Валдай. Вместо маски отдел наглую презерватив, чтобы все видели, какой он. Ну да, там говорят, он перекрылся, скрывается от коронавируса. Ну, тут вы знаете, я, я сам сижу в карантине, поэтому тут. Э -э если бы я на его месте был, я бы, конечно, не стал прятаться никуда, ни от какого коронавируса, потому что вместе со своей страной надо быть, вон, как Борис Джонсон, ну какой смысл? Или ты тогда всем загоняй на карантин и показывай пример, что ты уходишь, ну как Макрон, да? Или ты никого не загоняй на карантин и показывай тоже пример, как Борис Джонсон, езжай в больницу, обнимайся с больными коронавирусом и все такое прочее, да? Я понять не могу. У них сейчас вот я открыл, чтобы посмотреть, у них в сетке на дожде была программа этого, как его фамилия, Азар. Азар, да. У него была в сетке, в сетке значит, его авторская программа. Не санкционирована, ага. да? Так ага. она называется. Она была в, 9... в 21.00. То есть в 19.00 мы должны. Ты должен был выйти в эфир. Угу. А ее сейчас в сетке нету. Ну, значит, убрали мальцо, не допустили, значит. Просто смотри, значит, в сетке. Ну давай, в телеграме напишем, что ли, там узнаем. Не, ну можно позвонить. с кем-то переписывался прям в прямом Ну давай, да, давайте, Будет ли будет ли в телеграме, да? Дима Камикадзе показал Саратов как дебилов, которые не верят в коронавирус. Да, весь Саратов болеет, кому не позвонишь, это удивительная ситуация. Кому не позвонишь, у всех горло болит, абсцессы там и так далее. Я говорю, что у тебя? Не, у меня не коронавирус. Почему? А точно сегодня они? Да, ну а как я больной, что конечно, сегодня вечером в 21 час. Ну, может, это была такая, этот роллинг легкий такой, розыгрыш. Ну, а зачем? У них просто э, там стояло в сетке, что идет эта передача, вот этого Азара. Э, в понедельник, э, какие там еще дни были, мы смотрели. Значит, понедельник, пятница, суббота, что ли. Ну, какие-то три дня, в общем. А вот так. Пятница, суббота. Значит, понедельник 21.00, пятница 4 утра и суббота 21.30. Сейчас э, понедельник вообще убрали из сетки. Ну все, если убрали из сетки, значит, и не отвечают. И не отвечают на звонки, значит, что-то вообще... Вот да, это, да слушай, ну, ну ребята серьезно. немножко очканули, да. Ну бывает, все, я могу сказать. Ты. А мы тут... Ты э, да, ты? Я, я прям причесывался. Все, бороду даже постриг, вот как, как помнишь, говорит, женихи не едут, а ты тут вот, сидишь как дура с вымытой шеей, вот так и здесь, блянь, жусь какая-то, обманули, ужас, ну ладно, давайте новости тогда будем проходить, кстати а я что-то куда ты их свернул, Анют, новости-то, давай, куда я их свернул, сейчас найду. Дождя не будет, видишь, вот все кино не будет. Будет солнечно. Так, где? Ага, вот, вот, вот, открой Вячеслав, извините, у нас чрезвычайная ситуация, ведущий на карантин отправлен. О бля, вот бедолага, а вот он захотел с Мальцевым эфир и все, и вот результат. Звонила вам очень долго, не могла на вас выйти. Ну вот телефон у тебя под рукой лежит. Ну ладно, ладно, ну что, ну зачем никого мы не будем обвинять в том, что обманывают или что, не дай бог. Спасибо им большое за попытку, огромное спасибо за попытку, что я могу сказать. Жуть, конечно. Честно говоря, я прям. Что коронавирус что? ли? Ну, я как-то это... Ну, карантин-то в связи с Ну, понятно, что карантин в связи с коронавирусом. Но ты же сама понимаешь, что коронавирус – это, может быть, повод просто человека убрать, что который решил Мальцова вытащить. Ты покажи переписку, а то подумают, что ты... Не, там... а зачем? Ну, если надо будет, если какие-то споры будут, я покажу, что тут так ясно. Вот что-что, зачем это нужно? Мне кажется, это излишне вообще. Вокруг этого такой такое ажиотацию устраивать, зачем это нужно, не надо, это ни в коем Потом случае. Потом скажут, что Мальцев пришел там себе этих а... не, да. лайков накидать. Вас позвали в эфир и кинули, да, ну это что, вы думаете, первый раз не, меня куда-то реально... куда зовут и кидают. Это... Если человек реально на карантин отправлен, то что извините? Так его могли, час... Анют, его могли специально отправить на карантин. Могли специально отправить, Конечно. а в связи с данной ситуацией, там, может быть, сейчас каждый пятый отправлен на карантин, поэтому... Да. Вячеслав циркал в своей группе ВК банил наших соратников за агитацию, за партию Парнас в комментариях, также банил за... Предложением позвать вас на эфиры. Напомните им об этом, пожалуйста. Ну о чем упоминать? Мы знаем. Мы даже знаем, что Эх Москвы, которая меня приглашала, определенные люди банили э, за какие-то там высказывания в поддержку Мальцева. Да, ну, конечно, это не Венедиктов сделал, он никого не банит, но там есть соответствующего рода редактора, которые. Этим занимались, да. Понимаете, это эхо Москвы вроде Венедикт достаточно нормально относился, ко мне приглашал, и нельзя ему в упрек что-то поставить, вообще ничего по отношению к Мальцеву, да? Поэтому вода не антисептик. Ну, в какой-то мере антисептик, конечно, но, но не такой, как спирт, да. Поэтому. Ладно, давайте тогда мы в рабочем порядке Что-то сбили меня Я разнервничался, да Только думаю, сейчас вот прям шашкой Как рубанем, блядь А тут опять простой Жуткие дела а, Вот такие вот Значит, проблемы, да Я вот Чувствую свет какой-то посторонний так оказывается, компьютер стоит И меня тут еще подсвечивает так, господи, О, сейчас еще надо найти, вот, и 23 сегодня марта, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, представляете, я вот в 2013 году писал о Путинске и отмечают. Вообще, конечно, идиотизм. Вот э, сейчас установление э, истины не представляет никакого труда в информационном мире, тем более в отношении грубых нарушений, представляете? Там. О чем вообще идет речь? Мир сейчас какой-то даже отдельный день по этому поводу. То есть день очевидных преступлений, так это можно назвать. То есть что они устанавливают? Если это что, темные преступления, что ли, грубое нарушение прав человека, да они абсолютно очевидны. И делается вообще на уровне закона, на уровне изменения Конституции. В России это делается. Вячеслав, не в курсе, Золотов жив слышали что его слышал, но не думаю, если бы его убили, его же должны были на лафете вести, мы бы об этом узнали. Странно, они как-то все прячутся, да? То Пригошин вначале сокрылся куда-то, теперь Золотов сокрылся. Так, что -то, честно говоря, все не, не фонтан насчет потом давайте завтра почитаем, я сегодня что-то разошелся разогрелся, хотел с дождем пообщаться, а тут поэтому, наверное, чтобы градус не понижать, не будем читать то, что раньше писали, завтра э -э, прочитаем так да, и вот э -э, пишет человек мне один под ником ну, имя не будут читать на всякий случай. Они к 74 у нее. Но он поймет, что я о нем говорю. Веским доводом бойкота будет фальсификация подписей в журнале избирателей, в котором они расписываются за получение бюллетеней. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно. То есть физически нельзя притащить избирателей и физически нельзя э, какую-то его подпись нарисовать. То есть всегда проблема всех каруселей, что все карусельщики ставят свою собственную подпись, э, поскольку они как бы получают на свой собственный паспорт. А если за кого-то расписываться, да, то это, значит, нужно придумать, как, какая это должна быть подпись. Это очень хлопотно, когда люди сидят на буквах, и эти люди специально поставлены для того, чтобы фальсифицировать, да, там, ну, допустим, буква М, там, Мальцев, да, там, Мальцев и Мальцев, Вячеслав, Вячеславович, Мальцев, Вячеслав, Иванович, да, вот мы приходим там, допустим, дают нам по такому-то адресу, вот такая-то буква, вот вам бюллетеньки, да, ну, мы берем эти бюллетени, пошли, расписались. Очень часто они знают, кто никогда не приходит. Ну, я вот, например, прихожу на выборы посмотреть, что там. А Мальцева Ира Сергеевна померла, да? Причем померла год назад. А она там у меня стоит, мало того, стоит на моих собственных выборах, она проголосовала. У меня выборы они подтасовывают. Моя мама покойная проголосовала. И мне даже не трудно представить, за кого, да? Вот. Ну, естественно, там не ни подписи, ничего, ну, в смысле, там какая-то закорючка стоит, и все это очень легко мы установим. Мы установим, когда свергнем режим, потому что до этого момента, ну, а что, ну, они, они знают, что фальсифицировали, мы знаем, что сфальсифицировали они все, поэтому, конечно, очень важно, чтобы люди не приходили. Потому что если они поставят свою подпись, мы не знаем, как они проголосовали. Мы можем установить объективно только то, что они не приходили. Как они проголосовали, мы не знаем. Так. Так, так, так. Слава ролик видел. Я скинул в инстаг... Не, не видел. Я зайду, посмотрю. Спасибо, что написали. Так. И. Вот, написал человек Сергей Федоров, но ну, я не знаю, то ли меня не смотрел, то ли, ну, в общем-то, написал то же самое, что мы говорили. Он пишет: почитайте саму Конституцию, как в нее вносятся поправка. Голосует Госдум, Сайт Федерации, две трети региональных дум подписывает президент. Да, все правильно. Все правильно, так и вносятся поправки. Все это сделано уже, все правильно вы говорите. Вы абсолютно точно э, говорите, что э, ни про какой народ, ни про какое голосование ничего не сказано. Альтернативный вариант есть референдум. То есть референдум э, народный ну, может вынести поправки. Но ну, вы помните, они сознательно отказались от референдума, придумали вот это сраное голосование. Какой смысл принимать в этом участие? Тем более, что это ничего, никакого эффекта не даст. Только даст им массовость, мы им поможем показать, что туда пришли люди. И эти люди там где-то распишутся, они потом будут показывать. Видите, вот они у нас получили бюллетени и так далее. И вот, привет, Слава, пишу с предложением организовать в интернете альтернативное голосование. А я так понимаю, вот журналист, который у меня сегодня хотел брать интервью, он... Устраивал в интернете альтернативные голосования, там все это забанили, а теперь видите, и самого журналиста забанили. Кроме всего прочего, понимаете, у меня не тот ресурс, чтобы устроить альтернативные голосования. Ну сколько мы наберем? Ну 150 там, человек, да? Не больше. Игнат Фрошкин, Мальцев, там сбитый летчик, сторонники Мальцева там, и так далее. Этот тот приходит к нам домой и такой говорит. Ты знаешь, Прошкин, я знаю одного очень неплохого сбитого летчика. да, Очень неплохого. Его звали Эрик Хартман. Да? Который больше всех в мире и все, за все времена и все, среди всех народов ошматил, блядь. Да? Я знаю еще одного сбитого летчика. Манфред Рейдгофена. Еще одного Покрышкина которого семьше разбивали, да, по Крышкина сколько разбивали. Много кого подбивали, понимаешь, если ты думаешь, что нельзя, нельзя подбитому да, вернуться, можно, не волнуйся. Так что, насчет сбитых летчиков, это, ты, это у тебя иллюзия, понимаешь? А насчет того, что здесь слушают идиоты, еще больше иллюзий, потому что в основном это люди интеллектуальные, кто слушает Мальцева. Так что... Жуть, конечно. Так, вот, Владимир Черненко правильно ему пишет, отчет от пармырет что от собственной злости. Это точно, это вот прям в точку попал. Так... Вечер добрый, честный граждане. О, хороший человек пришел. Валера Кулаков. Привет, Валер Кулаков. И тебе вечер добрый. И здоровья побольше. Сейчас это очень нужно в условиях. Какие сбитые летчики мы воспрямим из пепла. Я абсолютно согласен. Так. Кожедубы ни разу не сбивали. Ну, сбивать не сбивали, а подбивать подбивали. Да. Помните, как он описывает, как он огонь хотел сбить самолета со своего. И не знал до последнего. Пикируя, в 1943 году он еще был абсолютно там, молодым летчиком. Там десятых боевых вылетов, наверное, и того не было. И Его шарахнули, он загорелся. Самолет деревянный. Представляете, то есть опять у него был он из дерева сделано, если кто не знает. И он разогнался там на какой-то неимоверной скорости, пикировал, ну то есть уже запредельный, и решил выводить самолет с тем, чтобы сбить пламя потоком воздуха, когда произойдет рывок, вот этот, и там возникает эффект, очень вакуумный, серьезный эффект, потому что... Включается очень, очень жестокая перегрузка и вакуум фактически, да, то есть вначале набегающий поток воздуха а потом пих, и тишина, и вот вообще воздуха нет, да, вот в этот момент все гаснет как раз, и он э, очень хорошо это сделал, то есть он до последнего не знал сорвет он или не сорвет, если не сорвет, то, то хотел врезаться в немцев, если сорвет, то значит можно и дальше летать везунчик. Да, не, ну понимаете, везунчик может быть человек, который там сбил один самолет противника, да, а его не убили, а который сбил 62 самолета, плюс еще даже американца одного, ну, двоих, одного-то совсем, а другого подбил, да, то это, конечно, не везунчик, это уже э -э мастерство. Сергей Кыжин Дубович с Шойгу. Мальцев, я знаю точно, что это вы лично с Путиным пьете по вечерам водку, а нам тут говорите, что нет. Ну вот видите, тут, во-первых, я не люблю Путина, это первое и главное, да. Почему? Потому что, ну, Путин для меня абсолютный малифик, абсолютный малифик, то есть злодей. Абсолютный враг народа, Путин для меня, да, ну вот и на этом тезисе, наверное, основана вся моя работа, что у власти в России находится абсолютный малифик, враг народа, да враг России. Поэтому я не могу с ним пить водку. Кроме всего прочего, водку я не пью. Я иногда плащу горло, иногда вот нос протираю во время этого. Поэтому, ну, вы знаете, я даже с Путиным не буду нос вместе протирать да, от коронавируса. Предпочту лучше заболеть коронавирусом, чем с Путиным делать что-то сообща. Да, помните, как общаясь с дураком, не оберешься с срама. Поэтому совет ты выслушай Хаяма. Я мудрецом тебе предложенный прими, из рук же дурака, не принимай бальзама. Кожедуб еще и реактивный самолет. Был да, 200, мистер Шмидт, 262. Дай бог памяти, был это 24 февраля 1944 года на расстоянии Кожедуб Один из немногих летчиков, да, был еще такой Ханс Иохим Марсель. Замечательный летчик, звезда Африки Его звали Вот у них тактика была одинаковая В основном у Хартмана и у всех результативных Была э, тактика Подойти вплотную и расстрелять Ну в упор убить да? Потому что стреляли ну, Не очень метко, мягко говоря Не хотели расходовать боеприпас Вот у Марселя и у Кожедуба Была абсолютно одинаковая тактика Они стреляли С очень большого расстояния И очень метко И вот как раз Мед-262 при левом повороте, он сбил на расстоянии 800 метров. Это совершенно удивительный факт. Так. Вячеслав, как думаешь, будет голод в РФ, и пока все в магазинах есть? Не знаю, все будет зависеть, знаете, от количества говна, да, и, и от, от продолжительности. Вот. Э Карантина и всех мероприятий в Европе и в других странах. Потому что вся еда хоть какая-то отсюда идет, все-таки в России еды, нет. Вот такие дела. Вот меня спрашивают, не беспокоит ли меня вирусы там называют старый. Ну, не знаю, насчет старый, Дим, Дмитрий Женевский. Дмитрий Женевский, я думаю, что тебя скоро будут вирусы беспокоить. Прямо в ближайшее время. Вот чувствую я. Так что ты мне потом напомни, что я тебе это как бы пожелал. Обязательно напомни. Никогда не злитесь. Руки дрожат и сбиваются Не знаю, у меня, когда я злой, мне наоборот прям все такое хватка. Мертвое И самое главное, когда очень злой... Пуля летит, особенно трассер, и вот где-то вот здесь, и ты ее направляешь, вот внутренне чувствуешь, как она прям вот доворачивает, доворачивает, доворачивает, так попала, вот внутренне, когда обычное состояние, ну попадаешь, конечно, ну, но нет такого эффекта вот четкого, а это какой-то 800 метров байках. Почему байка на самолете 800 метров, а в чем байка-то, ну помилуй бог, о чем и говорить Из автомата на 800 метров можно застрелить, а с э, авиационной пушки, да вы что Такая вот дура вылетает взрывается, какой там на 800 метров, там и дальше Главное попасть, обратите внимание, она же вращается И поэтому она на стильной траектории идет Самолет даже когда пикирует чуть-чуть и вот стреляет то она выравнивается, потому что это гироскопический эффект. И вот в этом главная проблема, чтобы особенно почему они ходят разворотами различными, правым, левым, да, но ну, в основном левым, конечно. Для, для чего? Для того, чтобы уйти из-под огня, потому что будет постоянно, даже если он взял с запасом, то будет загибаться, и все время будет за хвост самолета заходить. Не, нельзя так вывернуть, понимаете? В этом особенность. Воздушного боя, почему на карусель становится крутится по кругу. Так, смотрелся Ларион. Не, не смотрел, так и не посмотрел. Так. Вот как относится к оппозиционеру Зюганову. Прикольный оппозиционер Зюганов. По-моему, он оппортунист. Как я могу относиться к оппортунисту? На Схалин двух студентов задержали планировавших нападение на учебное заведение. Блядь, что замучили они эти ФСБшники. Выдумывают у студентов обрез, нашли патроны к нему, промышленный детонатор. Ну, а еще что у студентов можно найти? Ну, у какого студента не было промышленного детонатора, патронов, блядь? Если в то время, когда я был студентом, у меня бы там где-то покопались, да они бы просто. Они бы меня тогда вообще могли расстрелять. Понимаете? Чего только не было. Жуткие дела. Понятно, что они вытаскивают через социальные сети вот этих ребят на всякие там душесчипательные беседы. Те что-нибудь там высказывают. Мы там вперед, а ля у -ля. И так далее. И потом им припаивают. Ну, если у кого-то нет промышленного детонатора, то они ему подложат. Если у кого-то нет обреза, да, обратите внимание, одни обрезы в ход. Мальцев, откуда сколько зла? Люди несовершенны, человечество устало от ненависти, начинает уже шарахаться от негатива. Ну, зло это один из двигателей человечества, да. Понимаете, то есть вся жизнь человеческая, все развитие человечества, все вообще, что происходит физического в природе, есть продукт э -э, закона диалектики, единства и борьбы противоположностей. Борьба добра и зла, борьба света и тьмы, ну и так далее. Инь, и янь. Поэтому, ну... Зло же весьма относительно. есть абсолютное зло, то, что отнимает жизнь, да, это абсолютное зло, но оно тоже как бы является относительным, да? потому что в итоге какое-то зло, направленное на отъем чьей-то жизни, сохраняет гораздо большее количество жизни, всегда надо взвешивать эту особенность человека, маневрировать между и янь, да, и маневрировать между добром и злом. Потому что, ну, как помните, у Достоевского про три карасика, помните, что говорит, ну, попробуй, там в монастыре можно быть святым, и ты, видишь, там запах товарища, который помер, -то, а не такой, значит, святой, недостаточно святости, а в миру ты как будешь святым? Вот это очень большая проблема. Большая проблема применения зла и насилия государством. Допустим, сейчас вот государство Европа применяет насилие в связи с карантином. Это необходимое насилие. Да, Вова Путин применяет насилие просто так. У него вечный карантин. С плакатом выйти нельзя. Да, нельзя, потому что ого -го. Почему нельзя? Хер знает. В Конституции написано, но нельзя. Потому что Вова так решил. У него свой карантин. Не зло, а ненависть. Да, ненависть это является продуктом зла, конечно же. Понимаете, безусловно. Ну что ж, ненависть это добро? Нет, конечно. Ненависть тоже, хотя это двигатель. Двигатель, безусловно. Если вам церковники будут говорить что-нибудь что другое, то ну, ну, ну, это же не так. Да, понятно, что нужно стремиться к добру. Да? И добро тоже является достаточно серьезным двигателем и мотивацией. Но зло как-то более быстрое, с более быстрыми ногами. Да, если добро – это конь на четырех ногах, то зло, э -э, как конь Одина, да, на восьми ногах. Такой слепнир был, помните, конь у него на восьми ногах. Вот это вот как раз зло. Ну, не сам конь Одина, я просто сравниваю, конечно так. И появилось видео ликвидации террориста бойцами ФСБ Я даже не смотрел Надо посмотреть, наверняка там они столько огрехов допускают Наверняка убили обычного человека Может быть он там кому-то поперек дороги стал Может еще что-нибудь Ну просто шлепнули Сказали, что он террорист. Ну а что еще сказать? Представляете, как легко. Ну, то есть, вот ты какой-нибудь полковник ФСБ, да, любого блин, замочил. Блин, все террорист. Кто-то будет оспаривать, что ли? Что у него ствола нет? Есть, на. Пожалуйста, вот террористу ствол. Что, у него литературы, которые там идеологически вредные называют? Нет, да? Полно там в этом ФСБ взяли, подкинули. Что хочешь, подкинули. Так. Дядя Слава все получится, правда, победит. Круг сужается, бежать им некуда. Дай бог. В ритуальном службе все подорожало. Так и должно быть, конечно, как только растет количество... У покойников, да, значит, будет все дорожать, потому что люди на этом бизнес делают, всегда на похоронах делают бизнес. Следственный комитет завел дело на главу экстремистского движения Меджлис, бля, бля, На Арифата Чубарова дело. Я так понимаю, что он в Украине на него делал. Сейчас будут ловить его в Украине. Их и козлы, Жуть. Вячеслав на охоте медведь добывал? Да не дай бог, вы че а я прям, я очень негативно отношусь к охоте убийству зверушек, там ну ладно, можно там, если очень сильно просят застрелить бешеную собаку, и то потом, я в свой день рождения, помню, застрелил бешеную собаку попросим просьбам трудящихся, мой избирательный округ, я еду на день рождения, никого не трогаю, с объекта звонят, там собака сбесилась, всех перекусала, бегает там туда-сюда, а я мимо проезжаю в двух шагах, представляете, можно было, конечно, позвонить, и скинуть это, ну, в радиостанции, сказать, там целый э, Аллегр у меня был, да, приехали, там застрелили, да, там, ну, мента можно было позвонить ну, думаю, ну, блин, пока они приедут, там, собака, еще кого-нибудь разорвет, не дай бог детей, думаю, ну, делать нечего, надо идти убивать эту зверюку И вот убил, все, не то же день рождения, испортил, я не знаю, сколько времени испортил, так переживал из-за этого, такой ужас был. Вы представляете, вот, непосредственно, там, я не знаю, в метре собак побежал на меня бросился естественно, да, и я подождал, когда уже наверняка ее застрелю, и четырьме, четыре нуля, дробь, любимые, да, шарахнул прямо в грудь. Бля, это жуть, конечно, просто жуть, это, даже я не буду здесь рассказывать. Поэтому... Какого-нибудь подонка бы, я бы с удовольствием бы рассказал еще 10 раз. Да, а это жалко, живое существо. Я понимаю, что, причем я не уверен, что она сбесилась. Да, ну, просто у нее что-то там с головой случилось, у нее ни слюней не было, ничего. Уж ну, хозяева плохо с ней обращались. Она бросалась на всех. На всех на забор. Я пришел, вот там, представляете, вот бешеная собака бегает по поселку, да, а люди, кто на заборе сидит, кто там на этой, на дереве, кто на заваленке, кто из-за забора выглядывает. Надо по домам прятаться, а они... Жуть, конечно. Так что нет, какие медведи, какие зайцы, вы чё? нет? Я в жизни зверушек не обижал и не собираюсь вообще никогда. Да. Стало известно о предотвращенных терактах на Олимпиаде в Сочи. Видите, еще сейчас ордена, медали, бля, столько терактов предотвратили. Вот они, сейчас там племянник Путина, герой в России, станет это еще там какой-нибудь. Таких бешеных собак сколько угодно. ну там рука не дрогнула, понимаете. Я же все-таки различаю, для меня это... В общем, большая разница между тварью бессловесной, которая никому ничего, э -э -э -э, так сказать, плохого не сделала, эти придурки, да? Поэтому, конечно... Ты... Слава, ну скажи, пожалуйста, что-нибудь обнадежься, как когда Россия освободится от этой ПГ путинской, ты же мужик, еще умный, поддержи, надежду с уважением тебя, Нина Медведев, Знаете, я говорю, вот уже рассказывал, наверное, эту историю, это был в году в каком там в 95-м, наверное, Говорухин, я приехал на день рождения. Я причем зашел вначале к Володину, вот, и к Станиславу. Я говорю, да, пойдем, там, схватил меня. Вот тогда ходил, там, всем показывал, что Мальцев столько, столько времени там, депутат за народ. Знаете, ни, ни одной медали у него нет. Да, ну Я тогда на это не купился, сказал, что никаких медалей не надо. И вот пришли к Говорухину, там тот меня тайменем угощал я помню, до этого я вроде не ел этот аминь, что-то тогда понравилось, думаю. а потом меня в народном доме угощали, приехали люди откуда-то с севера, и я тогда поднял бокал и говорю, Станислав Сергеевич, вот все время ты говоришь, что все плохо, я говорю, скажи что-нибудь хорошее, скажи, когда это все, блядство-то закончится. Он говорит, ты знаешь, слава, сам хочу, не могу. А потом видите, как все обернулось. Станислав Сергеевич сам стал на сторону зла, на темную сторону силы. И что ж тут вот, даже не знаю, что вам ответить. Я буду биться до конца, я не Станислав Сергеевич. А там как, как даст, да? Появились подробности убийства полицейского в российском городе. Стал жертвой задержанного грабителя наркомана, что то что там все нечисто с этими э, задержанными грабителями, наркоманами, то есть очень ППСников много гибнет, странно это. Надо мало информации, то есть это нужна статистика, это нужны все эти дела, чтобы их прочитать, чтобы какие-то дать рекомендации. Но я так понимаю, что МВД этим не занимается, они наоборот прячут все. Мальчик, если, ой, Мальцев, если тебе лень писать трехтомник начеркай Черкай, хотя брошур на 10 страниц твоих действий, первые дни твою диктацию». только это же наша программа. Как раз там, ну там даже меньше 10 страниц, все четко описано. Так что я понимаю, кто это пишет. Да, это пишет тот, кто хочет, так сказать, воспользоваться не будет этого. Никак не воспользуешься. Так что. Так, ведешь список людей, чтобы потом разыскать и расстрелять или повесить за недобрые слова «Я, мне зачем это нужно?» Полно людей, кто, кто разыщет и повесит, и что хотите, и сделает Вы же понимаете, сейчас информационный мир И все очень, на самом деле, туго Будет очень плохо, многим будет, кто не понимает Вячеслав, просьба не цыдить через силу слова. Отрабатывайте, пожалуйста, дикцию. Мне уже 58, слух не тот. Разбираю слова через раз. Не обижать, я хочу только улучшить вещание. Ну, я как, я же не умею, не смогу по новой учиться говорить. Когда-то я научился первые слова, говорят, в 7 месяцев начал говорить. Вот, и ходить в этом же возрасте начал, представляете? Вот, и поэтому... Наверное, ничего не получится изменить дикцию. Так, а. Будет ли безусловный базовый доход, как в нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих странах? Безусловно, конечно. Ну, Во-первых, за это народ должен сам проголосовать. Потому что одно делает наше мнение. Я считаю, что это наша базовая позиция. Долю каждого в национальных богатствах. То есть от всех национальных богатств каждый должен иметь долю. Обязательно. Так. Так, и в татарстве вот мне спрашивают, что вы думаете о Гетманске, Гайдачном и Мазепе, считаете ли вы, что Москва имеет право называться наследницей Киевской Руси, именоваться Россией? С последнего вопроса, значит, ну, конечно, считаю, потому что она именуется Русью, значит, имеет право, да, если, это же, политика искусства возможного, если было возможно назвать Московию Русью, да, назвали, ну, нормально.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 Дядя слава, вы видели ролик, где на вас гадают на картах? Не помню, я много каких-то роликов. Ну так, понемножку смотрел, нет, может быть видел. На таро-картах или обычных. Что-то вот у меня какие-то карты таро отложились. Не знаю, может быть, когда-то давно что-то показывал кто-то. Не могу понять, не могу вспомнить, правда. Что-то есть, вот как, какая-то картинка, что-то какие-то руки, какие-то карты. Но... Привет из Рязани, привет Рязани. А Махно, ну, пф, Нестор Махно, это вообще, это очень важный человек для нас, для всех. И большой герой. Слава, они и не могли выиграть. Кто ее знает, вы знаете, я масса людей знаю, которые не могли выиграть, а выиграли. Просто тогда не совпало. Просто их вот это вот Деятельность, да, и их идеи, может быть, они опередили время, может быть, вот историческая правда оказалась на стороне у большевиков, потому что они недостаточно радикальны были, может быть, да, как анархисты, там, народники и так далее, и в то же время более прогрессивны, чем те, которые там за царя-батюшку и за белое движение. В Татарстане на, нашли, а ну, давай, человеческие останки какие-то опять нашли, блядь, просто жуть какая-то. Из российского роддома Южкоролева украли ребенка, на празднование свадьбы в Нижневарске зарезали жениха, врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП на Северном флоте. Опять пять человек подорвалось, и я написал в этом... Ну, в авторском канале на телеграме ждем продолжения. И не успел я это написать, как еще в Ростовской области взрыв, и там срочник пострадал. То есть меньше чем за месяц, с 27 февраля, если не ошибаюсь, 4 случая подрыва. Три раза по 5-6 человек, один раз один. Причем в одном случае рассказывали тоже в Мурманской области, это уже второй случай, что прилетел квадрокоптер и взорвался в руках у солдат, которые его поймали. А потом нам сказали, что взорвался боеприпас. Что-то очень странно. Мне как-то вот, ну, с, допустим, солдатом-срочником в Ростовской области, может быть, это к делу не имеет отношения, но вот эти вот взрывы там прям какие-то очень странные. Дядя Слав, как вы относитесь... К юмору с юмором отношусь, как надоела вся путинская цыганщина, плеваться хочется, привет из Ниццы, привет, Ницца вроде недалеко, не а не, туда не доедешь, да, там я звонил недавно товарищу, говорит, там ластают на каждом шагу. То есть он выходит за там, хлебом, его несколько раз задерживают. Сейчас, надеюсь, он меня смотрит. И он там показывает это у У нас -то, тут в нашей дырет, ну, ездит там, где-то он машина орет, что-то там не ходить никуда. А то, а то, яй я будет. И все, ну он, Анна выходила там куда-то. За молоком, за хлебом, там ватно-марлевые повязки в очках. То есть на нее полицейские внимание обращались. Сразу они понимали, что у нее есть аттестацион и все, чего хочешь, что там не прокатит. Да. А штрафы очень серьезные здесь стали. То есть первый раз 130, второй раз 3000, второй раз, третий раз 3700. И шесть месяцев тюрьмы. То есть, так вот, не очень, не очень. Но при этом, видите, тут огромное количество клашаров, это же все-таки Франция, тут большое количество бездомных исторически, да, которые э, летом в горы, подаются, очень любят они зимой, они к морю спускаются, сидят где-нибудь в Кандах, в Ницце, ну там, правда, и русских алкоголиков полно, а эти в основном не алкоголики, они в основном, ну, как бы это сказать, помягче, летящие такие, ну, веселые, они обычно с собачками там, ну, такие хорошие, ребят, песни поют, в основном не пьяницы, ну, иногда они там могут употребить что-то, но и они не делают это традицией, так скажем, вот. И я так понял, что их всех выловили и засунули по гостиницам, потому что гостиницы все мобилизовали, всех такси, таксистов мобилизовали и все такси мобилизовали, то есть бабушка дедушка они в больницу теперь возят а, на осмотр, там, на лечение и так далее, то есть такое вот как плановое лечение. Производится теперь таким образом, то есть все это за счет государства происходит. И вот этих вот калашаров собрали, они по гостиницам сидят, их кормят на халяву, лечат, там весь со своими собаками, со всеми делами. То есть все как положено. Так. Чувак. А, сейчас вы хлопать пойдете, да? Да, ну сними, засними, как Софийка хлопает. Можно в Инстаграм. Да Каждый день 8 часов хлопает. Ну тут достаточно да, все-таки от нас далеко, но все равно она видит и слышит. Потому что там люди выходят, у них свет горит, и там видно. И она, она никак не хотела. Я ее заставлял хлопать, она не хотела. И тут она начала сама хлопать. Потому что все хлопают. Тоже она солидарна со всеми. Ну, французская девушка, куда деваться. Она даже там слова какие-то говорит, которые французский потому что игрушки как-то сейчас поющие разговаривающие она запоминает что они говорят да а вот они там не про слона да пролефона там говорят да и, и прочее прочее не волк алюлю да не не не не ежик арисон у нее там и пяти кушон да маленький поросенок там основной почему-то у них такой персонаж пяти кушон Это прям везде он Я помню язык учил Куда там он, он сверху, да, Он снизу Он там внутри он там Везде один, почему-то маленький поросенок Ну это такой троллинг Мусульман что ли, я не знаю Но вообще весело Так И солдат Срочник, так я уже сказал Про это Та да, в Москве двухлетняя девочка отравилась кротом этим. Зачем этот крот вообще в такую упаковку действительно, что э, люди путают, что Варя Алибасов отравился, теперь девочка, еще до этого был. В Хорватии было мощное землетрясение, погибшие есть. Ну, в общем-то. Нужно больше информации. Тироль, пишут, стал главным очагом распространения коронавируса в Европе. То есть Тироль приехали все кататься на лыжах и заразились коронавирусом, и разнесли. Ну что-то сомнения какие-то вызывают. У меня недаром вообще по Италии говорят, что нет эпидемической связи с Китаем, что в Италии как-то странно люди заболели и врут ну, как мухи. Да, вот. А, так, так пишут э, во Франции 7240 госпитализированы, болеют 16, до да, тысяч, 1746 семьсот находятся в реанимации. Э, да, ну тут развернули госпитали военные. Там, в общем, все, все как положено. То есть рекрутировали армию э, на это дело. То есть там все военные врачи занимаются, в поле, ну, как в полевом госпитале, то есть такие же палатки, вертолеты, прям на площадку а полевого госпиталя прилетает вертолет, чтобы ни с кем не контачить, привозит. В результате болезни умерло 674, а вот в Италии умерло за одни сутки, только 793 но правда пишут, что э, российские СМИ 600 с чем-то, здешние говорят, он аплодирует, 793, умер за сутки. И в Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении главного инфекциониста, она приехала из Испании, что ли, Ирина Санникова и не и пошла на карантин, ходила и потом заболела, оказалось, заразила 11 человек. Ну вот это отношение такое, понимаете? То есть понятно, что Вата вот таким же образом на это все смотрит. Вот вроде умный человек, да сама врач, причем какой врач? пульмонолог, да, и внештатный инфекционист и заболел. Мальцев, а кому могли больше всего насолить итальянцы? А дело тут не в кому могут насолить. Где возможно распространить инфекцию в, в Италии путинцы пешком ходят Как у себя дома, даже еще лучше да? Если в Англии им быстро хвоста накрутят Если они туда полезут Во Франции, если два накрыли паритона путинских да? Вы помните, один из них в Шаманеж Кстати, оттуда и пошла зараза во Франции То в Италии их никто не накрывает Там все в порядке Поэтому, что-то как, как в том анекдоте. Что-то мне глаза твои знакомы. Помните анекдот про жопу? Вот. В детсадах по Ставрополя по просьбе родителей отменили карантин. Жесть, да? И по просьбам трудящихся, как при совке. Ну, понятно, что есть карантин, то надо платить. Да? То есть родители должны тогда уйти воплачиваемый отпуск и так далее. А зачем? Ну Заражаются все. Лишь бы не платить. Вячеслав, тебе пока не стоит появляться в Палермо. А, а Причем здесь Палермо? Сейчас за чушь, бля, про Палермо мне все время пишут. Я и не планировал появляться в Палермо. И даже в Катании не планировал появляться. Понимаете? И даже в катании не планировал появляться. Ладно. Что-то я разблокировал, а то я что-то прям сразу сходу взялся, блокировал. Вроде человек ничего плохого не сказал. Как относится к Теории плоской земли и их сторонникам этой фигни. Ну, к теории как со смехом отношусь, а, а к сторонникам нормально. Ну, в общем, как говорят, что нет ни одной идиотской теории, да, ни одной, у которой не было бы последователей. Поэтому тут совершенно нормально, что есть последователи. Клишис заявил, что ситуация не требует переноса голосования по поправкам, видите, как здорово, то есть по поправкам не надо ничего переносить, а, потому что, ну, потому что ты, ты не тряси сказал, а, да, а ты же не окунь, а, вот, лучше, чем нет, это. Нет, нет, я понимаю, что тут лучше, чем окунь, я могу свидетельствовать об этом, причем я его с этой стороны не знаю совсем, слышно? На трубе играют. Молодцы, вот французы. А. Вот и. А кто то на кастрюле? Ну, у, кого, да. у Кого какие способности? Слышу. Ну да. Так, счастье это развивать свои способности, какими бы они ни были. И Вячеслав, а еще в ближайшее время вам не надо лететь на Марс на Земле, и, и есть еще дела, Но ну, я как-то и не это и не планировал на Марс летать. Честно, в моем возрасте это, наверное, уже поздняк. И слава Россия обречена, занимаясь семьей, копи силы. Не, ну, семьей я, конечно, занимаюсь, и, и даже при всем... Всей, при всей обреченности России я все равно буду пытаться ее спасти, буду пытаться делать все, что возможно, для того, чтобы это был еще не конец. В Италии много российских шпионов. Да я думаю, что если там пешком ходят такие, как Соловьев, то такие, как этот Петров с Васечкиным, они там просто вообще... Вальс, а ты умеешь на трубе играть? Вы знаете, я посвятил этому, помню, Какое-то очень большое количество времени Несколько часов Ну, часа, наверное, два Я неплохо выпил, было это, наверное, лет 16 мне вот, и был у своей подруги э, в гостях И вышел ночью и стал в трубу дудеть С пятого этажа рядом с липками Это был угловой дом номер пять По коммунарной площади, сейчас соборная площадь и вот я дудел, дудел, ну, тут выскочило несколько моих товарищей, они попробовали отобрать трубу, я ее так одел на руку, эту трубу зажался, я понял, что трубить они мне не дадут, и поэтому закрылся в туалете, а я хотел, в общем, кайф обломать. И Дудел в унитаз, ну, так, я сильно хваченный был, вот, то есть я хулиганом был, вот, был такой. После этого опыта игры на трубе у меня нет совсем, поэтому я думаю, что... Вот только в унитаз подудеть <смех> когда-то удалось в жизни. <смех> Мишустин заявил, что ответственность за нарушение карантина ужесточат. Представляете, какая прелесть? То есть ужесточат они ответственность. Карантина нет, а ответственность они ужесточат. Они говорят, все нормально, нет коронавируса, а ответственность за нарушение карантина ужесточат. Правительство приостановилось российскую диспансеризацию из-за из коронавируса, которого нет. Да? Вот. Закон проекта о лечении по интернету внесут в Госдуму, торопится, потому что ну, больницы, если больные будут ходить, всех перезаражают. Я имею в виду не те, которые больны коронавирусом, а любые другие больные, у кого хронические заболевания, вот их будут сейчас лечить по интернету. Я думаю, что Выписывать рецепты, чтобы они никак не контачливали. А коронавируса нет, и нет пандемии. Представляете, как здорово. И Мишусин обнулил ставку таможенной пошлины а, Минфин, вернее, на импорт э, медикаментов. Ну, понятно, что медикаментов нет. Поэтому сейчас э, пошлину надо отменять. Мишусин объявил новый мер по борьбе с коронавирусом. То есть Роскомнадзор с 24 марта будет ежедневно предоставлять актуальную информацию о готовности больниц к эпидемии коронавируса. И это новые меры. Можете себе представить дальше. Вот когда вам говорят, мы там новые меры, правительство говорит, а их всегда же надо прочитать, да? Правительство выделит из своего резервного фонда 10 миллиардов рублей на оборудование для диагностики лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты. Можете себе представить, полным ходом идет пандемия, они какие-то средства куда не выделяют, чтобы их украли. Ничего нет, ни аппарат ФВЛ, ничего вообще нет. Они, они выделяют, им что, сделают это в 5 секунд, весь мир в таком же состоянии. Кто им сделает, маски эти сделают, так нет нигде. Вот представляете, если бы у власти был не Путин, а Мальцев, который вам еще в январе говорил про возможность пандемии, но говорил это всегда, были бы маски, дезинфицирующие растворы, аппараты, ЛВЛ, все бы это было, уже давным-давно закуплено, и если бы не применялось, то стояло бы в целлофане и ждало, когда, понимаете? Правительство будет стимулировать российских производителей, средств для борьбы с коронавирусом и профилактики. За последние три дня правительство направило на поддержку фармацевтической промышленности более 23 миллиардов рублей. Кто занимается у них фармацевтическое промышленность? Спирт льет, да? А Ротенберги и вся прочее шобла. Понятно. Регионам до 25 марта будет предоставлена отсрочка по выплате и реструктуризации кредитов. Прикольно. Граждане должны получить возможность получать социальные услуги дистанционно. Это касается выплаты пособий. Должны получить возможность. Охеренно. Минтруд и Минюсту, Минтруду и Минюсту поручно поручено предложение о том, как не допустить необоснованных увольнений на фоне коронавируса. Ну то есть, а зачем, какие предложения? То есть нужно было давно сесть и написать соответствующий декрет, да? Ну то есть это мог быть указ президента, можно было и законом это принять. Не, не баре, они вон как собирается в одну секунду, и Госдума, и Совет Федерации. Будет создана система отслеживающих граждан, контролирующих с больными коронавирусом. Какая система, каких будет создана? Уже все. Уже коронавирус полным ходом идет по России. Они будут создавать. Будет обеспечен бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам. Бля, главного не сказал. Главное это хождение с крестом. Вот главное, что будет сделано. Вот 70 тысяч человек уже приложились к мощам Иоанна Крестителя, как вы знаете в Питере, 70 тысяч человек, представляете, сколько из них уже потащило, да, обратите внимание, как это называется, это терроризм называется, мусульмане... Завретили, да, закрыли святые Меки Медины, закрыли для посещения. Люди, хадж не могут сделать, таким образом их ставят. Ну в неловкое положение, потому что это один из толпов ислама, там в рай не попадешь, нифига, не сходишь, да, и не иронизирую, Это очень серьезно для мусульманина. И там говорят, нет, нельзя. Почему? Потому что, ну, потому что это грех так поступать, людей подставлять сознательно. Не надо их подставлять. А православная секта каждый день устраивает крестные ходный Каждый день. Зачем? Представляете, Гундяев говорит, что коронавирус – это вообще благодать. И при этом устраивает крестный ход, чтобы защититься. А зачем тогда защищаться, если это, как он сказал-то, Господи, милость Божья. Ёпта. А еще он утвердил противокоронавирусные молитвы и призвал подумать, что все это означает, противокоронавирусные молитвы, Вы можете представить специальные молитву против коронавируса. Когда в Нагорной проповеди, помните, спасителя спрашивает, как молиться да, он очень наш, сущий на небеси и так и далее, а вот Гундяев как-то по то есть на каждый случай нужна молитву, утвержденную патриархом, он там вот согласовал, ну да, как помните, при чуме Папы Римские. Издавали соответствующие булы о том, что э, умершие будут ангелами, ну, поручали ангелам души умерших сразу автоматом заносить туда, э, это, в рай. Очень, очень правильный, кстати, булл, почему бы Гундяева что-то не написать? И заявил, мы служим так же, как обычно, молимся вместе с теми прихожанами, которые не могут сейчас прийти сюда, они молятся дома, мы молимся в храме, и наша молитва все равно остается единая, тогда зачем с крестом ходить всем вместе, странно, он как-то с то, то они все бегают с крестами и показывают, как они ездят на машинах, там, блядь, окропляют всех святой водой и так далее, то оказывается, над дома молиться. И мы должны посмотреть на эту ситуацию с распространением коронавируса через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божьем, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божьей. Ну, конечно, кто помрет, сразу в рай, ну, да, прекрасной среди верующих. Э -э eller, вот, и он говорит о кризисе э -э жизни современной. Понятно, что кризис, потому что переходит от одной общественной экономической формации к другой, человечество переходит. Из-за кого кризис, да? Из-за дураков кризис, из-за бездельников кризис, из-за жуликов кризис у власти, из-за дураков, бездельников и жуликов, из-за недобросовестных так называемых слуг народа. Если бы они, как я прогнозировали, допустим там, хотя бы на совершенно смехотворный период, хотя бы на несколько месяцев, да, ну наверное, бы, э -э смогли бы подготовить коронавирус у свои страны, если бы у них был такой прогноз. Жуть. И вы знаете вот э, в данном случае, что можно ответить гундяю, который рассказывает про Бога, который в его понимании такой там дедушка с бородой смотрит, как бы еще насрать человечество, да, чтобы человечество задумалось. Такой вот Бог сидит и думает: дай-ка я там насруем, на них моровую язву напущу. То есть такой Бог, прям как в Библии описывается, да, прям вот такой, прям конкретный, да, который заставляет фараона отпустить евреев да, с Моисеем нафиг, а да, и, соответственно, 10 казней египетских устраивает. Это вот в понимании Гундяева Бог. Представляете. Вот куда они так уедут Я думаю, что Очень хорошо был было вот Любимое у меня стихотворение Жена Патье, того, кто написал Интернационал, но я, к сожалению, Хотел э -э, В интернете его найти И полвечера искал вчера и не нашел Хотел вам прочитать и не нашел Поэтому, простите, Прочитаю его на память Как помню Ока Может оказаться, что э -э, Помню с ошибками, но простите. Так вот, это вот а, бог в понимании Гундяева. И к этому богу, собственно, обращается автор «Интернационала», великий человек совершенно, великий поэт, великий анархист Жан патье Он пишет... А, спасибо, водичку мне налила, чтобы я... Для рывка. Да. «Капризно, как дитя». Святое провидение, война ли, голод, мор, Страдания бедняка, все сведомо его, С его соизволения, смешное, страшное, Во всем его рука, творец комедии, Что тянется века, играть там роль шутов, Вот наше назначение, оно умышленно Готовит нам учение и любит наносить удары из-под Картечью сдобрены, нужны ему молитвы, поют ему псалмы, когда на поле битвы кровавым крошевом становятся тела. Эй, человечество, порядок наведи-ка, или проведение безглазой твой владыка сумеет натворить еще немало зла. Вот абсолютно я с каждой стройкой согласен, да? Абсолютно. Я в детстве прочитал этот сонет И прочитав Он на меня такое впечатление Произвел, что я его сразу запомнил На память полностью И больше нигде никогда не читал К сожалению, да Хотелось бы, в интернете его нет почему Да Поэтому а Было бы полезно Молодежи такие вещи читать Надо 100 грамм водки Да ну нафиг вы чё Зачем вот это? <смех> это к чему? Так что, что можно сказать? Действительно, вот лучше жену не скажешь. Да? Или, как говорят мусульмане, на Бог надеюсь а верблюд привязывай. Да? И как говорят христиане, да? не искушай Господа, Бога своего. Так Спаситель сказал, когда его на крышу храма Иерусалимского дьявол понял, да, и сказал, что все цари земные тебе будут кланяться, если ты поклонишься. А он отказался, да, он говорит, ну тогда прыгни с это с крыши, да, ибо сказано как, и ангелы мои понесут тебя на крыльях своих. А он говорит, не, не буду, ибо сказано, не искушай Бога, Господа, Бога твоего. Вот это вот главное. понять, что ни в коем случае не нужно искушать, зачем, какой смысл ходить там, облизывать какие-то мощи и так далее. Да? Тем более не мощи, а то, что до тебя там облизали. Какой смысл? Какое-то сектанство, честное слово. Уже, мне кажется, человечество должно развиться, как-то немножко подрасти. Да, ну там никто не против, если люди веруют в Господа ради Бога, в какого хотите, но, но все-таки нужно понимать, что вы букашки, и не можете промысел Божий понимать. И вот когда Гундяев мне, блядь, объясняет, что хочет Бог, то мне смешно становится. Я думаю, ни хера себе Гундяев. Если ты знал, что хочет Бог, наверное, ты не был бы Гундяевым. Дядя Слава, у вас там рядышком наш французские коллеги партизан копали информацию про этот вирус, вы что-нибудь об этом знаете, очень много информации про вирус идет, пока надо отфильтровывать то, что я вижу сам, я вижу, что болеют в Италии очень сильно и умирают при этом. В других странах болеют, а соотношение умерших гораздо меньше. Почему? Да, было предположение, наш товарищ здесь написал, что возможно это непосредственное применение вируса. То есть, те люди, которые цепанули непосредственно то есть это боевое применение, они загибаются. А те, которые получили уже от них то есть зараза к заразе, да, то. ну от носителя, так сказать, вируса, то те уже в более слабой форме заболевают. И вы знаете, все об этом и говорит. Я далек от теории заговора, но мы видим, что Путин применял химическое оружие, почему бактериологическое не применить, вполне допустимо. То есть в его вот морали это вполне влазит, вот в его, в путинскую мораль. Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома. Коронавируса нет, а карантин есть. Это безумие какое-то. И при этом их сгоняют на массовки. Да, то уводили туда ветеранов в Питере на массовки. То есть вы оставайтесь дома, но идите на массовку. То есть правая рука не ведает, что творит левая рука. У них все идет в разнос, они уже сами не понимают. Им надо, чтобы все пришли 22-го, но это надо конкретным людям. А другим конкретным людям, которые отвечают за эпидемическую ситуацию, да, им нужно, чтобы как можно меньше заболел, потому что они бошек лишатся. И вот сейчас у них там борьба идет. Так, Мальцев, когда революция? Революция идет, если ты не заметил, то что можно сказать? То мне нечего тебе сказать, когда революция. Кто целовал икону Путина, признавайтесь, спрашивают. Как у вас проходит мероприятие по коронавирусу? Нормально? Я же рассказал. Сегодня, да, в России 438 человек заразились коронавирусом. Ну, не знаю, насчет... 438 это те, кто сдал анализы, да? и где были тесты. В Саратове, например, ни одного нет. Даже если кто-то заразился, то кто там узнает, как узнаешь. В России зарегистрировали еще один 61 случай. Чушь какая-то. Путин пообещал Италии помочь. Ну, обещать он умеет, конечно, но в данном случае, видите, уже 7 самолетов прилетело в Италию. Отправили туда вирусологов, я был убежден, что никаких вирусологов не пустят, их пустили, военных вирусологов, но ну, предположим, это было боевое применение вируса, ну, как бомбежка в Хиросиме и Нагасаки, первое, что сделали американцы, когда оккупировали Японию, да? Они послали своих врачей в Хиросиму и Нагасаки для того, чтобы лечить больных, да помилуй бог. но ну, это, это второстепенно. Первое, собрать информацию, что же произошло. И вот сейчас итальянцы допускают такую ошибку запустить вирусологов, да, половины из которых, ГБшные какие-то, которые чем будут заниматься, они будут собирать информацию о применении вот этого вируса. Вот я абсолютно в этом убежден. Нет, я понимаю, что они будут лечить, на то они врачи и так далее. То есть улетел туда семь самолетов. В России как будто нет коронавируса, и не нужны эти семь самолетов-вирусологов. Сто человек военных-вирусологов. Плюс оборудование. А какое это оборудование? Это аппараты ИВЛ. Да? Что такое аппарат ИВЛ? Это аппарат искусственной вентиляции легких. Когда задвигается вот во Франции, обратите внимание, из 7 к семи тысячам тех, кто находится в больнице, да, 1700 тех, кто находится на ИВЛ, на искусственной вентиляции легких, то есть находится в реанимации, вот в таком состоянии. То есть, если попал в больницу, то считайте, каждый пятый, как минимум, да, даже каждый четвертый, скорее, улетает на аппарат ИВЛ. Можете себе представить, из России, я так понимаю, в России их не так много, да, их увезли в Италию, которой не хватает, ну, понимаешь, что не хватает, итальянцы почему-то не подготовились, да, хотя было время, вот, и Путин, зная, что потребуется в России, вывозит аппарат ИВЛ. в Италию, непонятно. Плюс, значит, вот 9 самолетов они собираются отправить, 7 уже улетело, то есть быстро, за сутки раз подорвались, все увезли и Российские богачи скупают аппараты ЭВЛ, я так понимаю, что уже масса купили эти аппараты, Ну понятно, что дома ты не воткнешься трубу и не будешь дышать, это не, не подушка а кислородная, да, помните, там были такие, я помню, бабушки в детстве таскал, как раз потом, сразу после этого прочитал, у Петрова, когда он Ильфу таскал подушку, говорит, у меня говорит, на памяти если начинаешь носить кислородную подушку, то это конец. И вот я помню, да, что я ходил за, кисло с кислород за кислородом там, на проспекте Кирова, вот таскал эту подушку и, а и, ну да, это конец был тогда. Так вот, это не кислородная подушка, чтобы обеспечивать работу аппарата ИВЛ, нужен специалист обязательно и этот специалист должен постоянно быть то есть как выглядит реанимация стоит стоит много койк стоит много таких аппаратов лежат голые люди да у них эти штуки торчат там и какие-то несколько человек обслуживают всю эту палату, огромную палату. Да? Потом они, или отделение, лучше сказать, реанимационное, потом они меняются, приходит другая смена, никто их не оставляет этих людей. Если что-то там происходит, нештатно пиликать все начинает, чтобы люди обратили внимание. Самое главное, что они должны какие-то медикаменты этим людям давать, потому что человек в здравом уме и в твердой памяти не, не сможет лежать с этой штукой. Да, он должен находиться в искусственной коме, как минимум. Да, вот, или там, на соответствующих препаратах, если он там, не совсем в коме. Да, то есть его надо обязательно обкалывать, как-то заниматься. А вот богачи раскупили, это говорит о чем? О том, что, значит, каждому этому аппарату будет еще, у него один аппарат, ну или два, да, будет еще какой-то врач, он должен дежурить круглосуточно, значит, не один там, и, и не два может быть, как, какая-то медсестричка, которая должна колоть и так далее, и так далее, и так далее. То есть целый штат, тот штат, который мог бы работать в реанимации и обслуживать большое количество людей, они будут вот за каждым этим богачом, представляете? То есть это очень серьезно. Это не только право наше, они отбирают какую-нибудь там свободу слова, там, а, свободу печати там, и так далее, свободу собрания. Они отбирают наше право на жизнь, во всех видах отбирают. Так. То же самое делал Зеленский вывозил медицинские маски, а вы, Вячеслав, еще поддерживали этот в зелье. Еще раз убеждаю, что вы в людях ни хрена не разбираетесь. А причем если люди -то? о чем вы говорите, Наталья, я поддерживал сменяемость власти. Сменяемость власти. Если там был Зеленский, я поддержал Зеленского. И сейчас бы поддержал. А что лучше было бы, чтобы Порошенко, что ли, был? Да помилуй Бог, сменяемость власти я поддерживаю. А в людях не разбирайтесь. А почему это? я в людях не разбираюсь? О чем вы говорите? Там, вот Мальцев там какие-то соратники ушли куда-то, поэтому он не разбирается. И нахер мне такие соратники, слава богу, что они ушли в тот момент, когда а, пока еще это хорошо. А если бы мы взяли власть, эти соратники со мной во власть бы пришли. Нахер они там нужны? Нет. Как раз. Очень важно, что остаются самые преданные, самые надежные, самые лучшие. А вся шелупонь она отлетает. А при сменяемости власти трудно анализировать, кто шелупонь, кто не шелупонь, пока еще не попробовали мы этого человека да? то есть во власти. Поэтому она должна быть сменяема. Если пришел не тот. Он должен смениться. Если пришел тот, то он должен все равно смениться, чтобы не стал ни тем, понимаете? Что значит там, как, как вот вы там не, не разбираетесь? Ну, был Фарошенко один срок. Ну и все, пора, честь знать, иди нахер отсюда, миллиардер. Так должно быть. И никак иначе не должно быть. Вы что, не понимаете, что ли? Жаль, что кроме Зеленского никто туда не пошел. Вот это жаль. Я бы с удовольствием за Саакашвили проголосовал. Такие вот дела. И... Так, ну про вирусологов мы сказали. И так, так, так, господи. Вот я тут записал, что полевые госпитали во Франции открыты, Испания 5000 койк дополнительно открыла, в России вот такое есть, откуда они койки возьмут. В Италии, значит, заболело больше всех. Да, и вот еще пометил интересное совпадение. Знаете, вот вчера я разговаривал с человеком и вспомнили, как раз когда я сидел в тюрьме, ну, спецприемники в России, мне сон приснился, что я во Франции и сижу в квартире, но ну, это квартира-тюрьма, я сижу в квартире, смотрю на улицу, и, но ну, это нет квартир, в которой я сейчас сижу, там почему-то получше было, вот. и я смотрю на улицу, а там и море видно, так хорошо, все. я вот сижу, у меня из окна точно море не видно, вот, и я сижу такой, и, и вот только сожалею, что ну, тюрьма, никуда не выйдешь, а так вот и вид из окна хороший, и, вроде, кормят неплохо. И потом, когда случайно оказался во Франции, попал в тюрьму, я думаю, ну, это, наверное, про это, да. Потом думаю, не, не про это, это вот про то, что я теперь... Здесь как в тюрьме, то есть не могу на родину вернуться и так далее. И только сейчас я врубился, что этот сон был как раз про коронавирус, да, что сейчас вот я сижу, не могу никуда выйти, потому что меня сластают там, если я там по пойду не туда, ну а куда там? В магазин. Да, ну, или я по очереди, он с женой ходим, или я схожу, да, или жена сходит. Да, ну, в общем, сидим как в тюрьме. Представляете, вот удивительно. То есть сейчас только я допер, а о чем это. Кто изобрел этот вирус? Ну, как то В любом случае человек. Поскольку это человеческий вирус. Даже если он не специально это сделал. Куба направила врачей на помощь Италии. И обратите внимание, что они очень сильно все в Италию именно подорвались. А в Кремле высказались о возможной помощи Франции. но это, как это жене своей помоги страны трусы стирать, это вот точно, блядь. Представляете, Франции они помогать пошли. В России, никого ничего ничего нет вообще. Франция не то что справляется, достаточно неплохо справляется, потому что Макрон оказался гораздо умнее, чем мы могли представить. То есть он оказался э, среди всех политиков мировых очень серьезно, отнесся к этому, так как Вовг говорит, вызову. Очень серьезно. Ну вот в результате как-то э, здесь максимальный карантин. Максимальные условия, при том, что это свободная страна, да, вроде как ничего запретить невозможно, а с другой стороны все запретили очень легко. Вот, поставил Макрон ультиматум Борису Джонсону, то есть Джонсон забил на вирус, да. Ну, как и шведы, то есть сейчас две позиции, вот шведская, так сказать, она же в Англии, то есть, но Англия все равно промежуточная позиция, потому что рядом Франция, Макрон пообещал границы закрыть, Борису Джонсону в общем-то, пришлось закрыть бары, рестораны, клубы, спортивные мероприятия и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, англичане не планировали это делать. То есть, они планировали пережить коронавирус. Вроде как, не так страшно. Вячеслав, представь, правда, что Путин покинул Москву и перебрался на Валдай. Куда он перебрался, я не знаю, что он покинул Москву, сто процентов. Тем более, что он в Москве не живет, он живет в Сочи в Бочаровом ручьи. И ему зачем Москва? Так. В Германии запретят собираться больше, чем по два. В общем-то, я так понимаю, уже завтра это произойдет. Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина, что он там будет по... понятие относительное, потому что он там, где живет, там и работает. Блядь, фиг мы слышали, такая гадость, блядь. Пора, конечно, изолировать и Пескова, и Путина, и всех остальных в Кремле ответили на вопрос о закрытии Москвы из-за коронавируса. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается. А зря не обсуждается. Я понимаю, что им надо притащить людей на 22 число. не готовы всех под расстрел прям подвести, лишь бы только проголосовали. 22 вернее, пришли. Им не важно, проголосовали или нет, лишь бы пришли, а там трава не расти. А там что Бог даст, да? Да, как помните, у революции в песне. А, не, это в этом. Извиняюсь, у Пушкина, у капитанской дочки. Пугачев рассказывает про ворона и орла, да? Клюнул раз, клюнул два, взмахнул крылом и сказал. Чем 300 лет питаться, падали, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст, да? Так и здесь, там что Бог даст. Интубация буронка называется и аппаратное дыхание. Врач-реаниматолог нужен. Ну да, ну вот у меня, например, тут недалеко есть врач-реаниматолог, то есть он может это устроить, да? Представляете, сколько, сколько людей... А в России будут заниматься вот этими миллиардерами, да, и не будут заниматься, ну или их там какой-то шоблой, и не будут заниматься лечением а, большого количества пациентов. Слава, что будет сечным, который обвалил цену? Ну, есть трибунал, будет, будет принято какое-то решение, то есть в виде приговора трибунала. Я считаю, что приговоры все должны будут утверждаться референдумом, безусловно. То есть все приговоры, которые относительно вот этих скотов, они все должны будут утверждаться народом, безусловно. То есть если там, считаете ли вы приговор достаточным, считаете ли вы слишком мягким, Считаете ли вы? Ну, мягким и достаточным, это будет э -э -э, как бы то точно не жестче, значит, да, то есть референдум не может сделать приговор жестче, да, то есть вот, вынесли приговор, вот такой. Можно вообще два вопроса. Считается нормальным, ненормальным. Ну, чтобы люди не терялись. По поводу там мягкости, я, я бы хотел вот его там не повесить, а на кол посадить. Ну, ради бога, если трибунал решил повесить, значит, повесить. Так в Италии их вилы. Ну, что-то я там сейчас никого из них не вижу. Ни вилы, ни грабли. Понятно, что они и на лазурном берегу их вилы. И не только на лазурном, на атлантическом побережье, да, в Биорице вон там. Женушка путинская проживает, а здесь он там за углом Алина Кабаева проживает, да, а в Ментоне, а вот, и в Кремле высказались об отмене санкций, а вот замечательно, как высказались, а кто же их будет отменять, Рошаль сказал, что это учение по бактериологической войне, Рошаль очень много говорит лишнего, да, очень много ну, говорит лишнего. С его поддержкой Путина, я думаю, что не стоит его служить вообще больше никогда. А, вот. И. Россия ограничивает ее сообщение со всеми странами, по решила помочь Молдавии с коронавирусом, ну а что же еще делать. А Нищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой корон коронавируса, Китай сработал... На жестком административном ресурсе. А в Италии ситуация тяжелая, потому что тем здравоохранения там находится в непотребном для цивилизованной европейской стране состоянии. И ВАТА вот это вот вкуривает. А что ж тогда Анищенко кобзон -то там лечился в Италии? Если в непотребном состоянии находится, то именно в Италии лечился Кобзон. Именно в Италии лечится Сечин. Ну что ж такое-то? Вы представляете, вот это вот такое вкидывает, ватя, натик. Они, блядь, а бы ты слышал, Иван, чё, Федор, а вон что-то в Италии, так мы же знаем, там говно, а не медицина. Блядь, это мерзко вообще, просто жесть. Оказывается, Кобзун в Китае учился. Вот там медицина, ага. ну понимаешь, что в Китае медицина лучше, чем в России. Ну Я думаю, что если бы там было лучше, чем в Италии, Кобзун бы поехал в Китай. Бывший президент Реала умер от коронавируса. Да. Ну и почему в Китае, и мы об этом говорили, что Китай покажет всем пример борьбы с коронавирусом. Почему? Потому что там диктатура, потому что там тоталитаризм, и там очень легко провести те мероприятия, которые, это, помните, я еще в январе говорил об этом, что многие страны посмотрят, скажут, что, видите, а вот в плане борьбы с пандемиями Китай молодцы и гораздо лучше. Помните, тогда я пример приводил из э, фильма э, про зомби-апокалипсис, как он там, Война миров, что ли называется, да, с Брэдом Питом. Там, говорит, а как говорит, победили в Северной Корее вот, зомби-апокалипсис? Там, там за один, что ли, день или за два дня, я же не помню, вырвали зубы 25 миллионов. Ну, конечно, если все зубы вырвали, значит, и зомби не будет. Кто же тебя укусит? Поэтому посмотрим, что дальше будет. Собянин метро не закроет из-за коронавируса. По его словам, это невозможно сделать. Ну, он врет, конечно. Закрыть метро для пассажиров абсолютно нетрудно, но дорого. Ведь придется что? Электричество подавать придется? Придется. Ну, может, контактную сеть не подавать, а все же остальное нужно. Все вентиляции, они, наверное, оттуда же питаются. Да? Откачка воды, люди, которые этим занимаются, те же самые люди, им должны платить, рабочим должны платить, которые всем этим занимаются. Да? А без пассажиров это еще. Поэтому они готовы рискнуть пассажирами, лишь бы только убытки не терпеть. Ну и кроме всего прочего, очень важно для них, чтобы не напугать людей перед 22 числом, перед голосованием. Латынь говорил, что в Италии совковая медицина. Я говорю, тогда почему учит, лечился Кобзон-то там? Может быть из-за своей любви к совку? Думает, поеду-ка я в Италию, полечусь, там совковая медицина. Латынь говорит то что, то, что положено ей говорить, понимаете? То, что ей сказали говорить, то, что ей разрешили говорить. В Калуге приступили к медицинские медицинским маске, измаркли в больших объемах. Очень хорошо. Бизнес, наверное, очередного Ротенберга. Гастарбайтеры, потерявшие работу, вот Рафаэль мне пришел из-за сложной ситуации в России, должны получить помощь от государства. Об этом заявил президент межрегионального узбекского землячества. Ну, вы помните мое обращение к мигрантам, до да, к 5-11, я знал заранее, значит, а вот этих... Подой, подойди сюда, они что-то прям... О будущих вот этих вот боях, да, которые будут. Вот. И я понимал тогда, когда обращался к мигрантам 5-11, что они будут с нами, что они не будут с а, путинцами. Сейчас совершенно очевидно, да, что мигранты оказались а, той частью, которая. Ну, самые незащищенные Представляете, у них нет денег, чтобы уехать а у, И уехать нельзя Все границы перекрыты И питаться чем-то нужно А никто им ничего не дает Кормить их на халяву Это не Европа, никто не будет Поэтому, конечно, это наш контингент То есть контингент пролетарий Самый неимущий И, конечно, они классово близкие именно нам И я думаю, что Путинцы из-за жадности своей этого, конечно, не поймут, что им лучше подкормить старбайтеров, чем получить геморрой. Так, Цены на нефть упали. Ну да, они вот с ночи уже, там в Азии был день, они уже начали... У движения вниз валятся цены на нефть. но ну, я так понимаю, что к концу дня обязательно они чуть-чуть поднялись, чуть-чуть вверх. чтобы То есть падали, падали, падали. Потом раз, чуть подтянулись. Ну, чтобы зафиксировать прибыль. То есть это всегда и бывает. А справился ли с эпидемией Китай? Мы этого не знаем. Я думаю, что пока не справился. Но мы информации точно не будем пока иметь. Так, и надо... Какие вот Путин подписал указ о присвоении Лаврову звания героя труда, ну, я уже писал об этом, когда про Ротенбергов, помните, каков труд, таков и герой, таковы и герои. Вот. Лавров, вот представьте, если бы Лавров на своем месте работал бы только на себя. Но он столько зла не сделал, сколько работая на Путина. Да, я понимаю, что он на себя работает, что дочка у него миллиардерша, что у него все в порядке, там он не забывает себя, но он еще работает на Путина, а это самое большое зло. И поэтому говорят, вот эти грабители России, там они самые плохие. Не, не. Грабители России это очень плохо. Но когда он не только грабитель России, но еще и верный слуга сатра Путина, который уничтожает Россию, и это вот страшно. Так что... Так. Независимый АЗС просили о льготах на снижение спроса на топливо. Да? Представляете, какая прелесть. То есть везде бензин падает, потому что нефть падает а здесь из-за коронавируса поднимается. А если бы не было коронавируса, а бензин бы не поднимался. Так. Незырьевые компании просили у правительства больше поддержки. Ну, сейчас будут пилить бабки. То есть, понятно, что Путин старый, глупый, а Мишусин пришел, новый, молодой, ему надо а, что-то там... Отпилить. Причем на него могут насесть все. Сейчас Володин может насесть, я думаю. И не только Володин. То есть он никому отказывать не может. И поэтому сейчас он будет этим там, под эту муху, под коронавирус, они там все украдут. Так. Путин вызвал Мантурова с докладом о состоянии промышленности. Это прям анекдот какой-то, да, там приносил чистые листы, да, это что такое, это состояние промышленности, и потом вдруг принес листы в говне, блядь, жопу вытер. А говорит, а это что? А это, а это теперь доклад о состоянии промышленности, да. Вот приблизительно такой анекдот можно по этому поводу. Это экспромт, конечно. Вот такие дела. Путин объяснил победу в Жане на выборах, убедительная победа на выборах, прошедших в условиях свободного волеизъявления граждан. Это в Абхазии, да, но одного путинского поменяли на другого, свободно воле волеизъявив. Так, что там еще такого, что требует немедленного рассказа, да? Ну, вроде все. В Китае предупредили о возможной новой вспышке коронавируса. Прикольно. Это мишусин то молодой, но я имею в виду как премьер, относительно молодой, имеется в виду, что до этого еще не был он премьером. И новый тоже, да, ну, был он там пильщиком налогов на да? Александр, как нам относиться к петиции на Change.org в Совет Европы? Совет Европы, проведите срочную правовую экспертизу изменений в Конституцию России, уже подписала 150 тысяч 19 человек, думаю, нам стоит подписывать. Да, отлично, по крайней мере покажем миру, что многие из нас против поправки. я подписал, отлично. Так, сбросьте тогда на телеграм-канал, на народовластие новости в чат и на, на этот же, авторский канал Вячеслава Мальцева, чтобы я тоже мог распространять и тоже подпишу. Артур и Стэ на усмотрение, спасибо. Анатолий, спасибо. Карадок, слава-привет, ты видел какой придурок на канале? что-то там о тебе говорит. Нет, не видел, и как-то меня абсолютно это не интересует. Какие-то фридурки говорят про Мальцева. Ну, если бы умный что-то говорил, я бы с удовольствием послушал. Укупник Аркадий, спасибо. Валерий, СП, спасибо. Максим Пьер, на ваше усмотрение, Вячеслав, как вы считаете, когда федеральные пропагандон начнут вброс информации, что коронавирус в России распространяет исключительно Мальцев и Навальный?» Ну не знаю, но я думаю, что мы доживем до нечто подобного, то есть они должны будут на кого-то перекинуть. скорее всего это будет тогда, когда падеж начнется очень серьезный, потому что народ будет злой, нужно будет кого-то подставить. Вполне допускаю, что вот вы шутите, а может такой быть Андрей на мелкие расходы, так это уже 20 число, спасибо, спасибо большое. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Напоминаю, что мы все еще продолжаем собирать на студию на колесах, хотя понятно, что сейчас сидим в карантине, но с мужиком с этим вот только сегодня созванивались. Он бодрый, веселый, советы дает интересные, который взял нас за дат, который продавец, в общем-то. Так что мы, мы, что называется, в деле. Евгений Иркутск. Вот бы великий Один кинул точильный камень этим сказочным косарям. Да? Прикольно. Спасибо, Костианна. В городе несколько бригад скорой помощи отстранились от работы в карантин. В больницах запретили печень больных. Все врачи прячутся, не хотят работать. Масок нет нигде, никаких дефицит лекарств. Обратите внимание, а здесь все врачи, кто были в отпусках, кто ушел на пенсию, все вышли, пенсионеры вышли, в Италии вышли пенсионеры, врачи, которым сказали, что все, если ты там в возрасте находишься уже в таком серьезно, да, у тебя ни одного шанса, и они вышли. Почему? Потому что, ну, это вот по поводу патриотизма. Вот кого вы в России заставите? Вот эти патриоты, они, блядь, только будут ходить и показывать там портреты какие-то, да, и ленточкой махать будут. Все, весь патриотизм. А в таких вот условиях все, весь патриотизм сразу же улетучивается. А это еще пока падать не начали. Начнут на улице падать. Вот вы тогда посмотрите на патриотизм, тогда истинное лицо откроется. Многих, которые вы сейчас по телеку видите, там добрые доктора рассказывают, Куда они все побегут, эти добрые доктора? Наш соратник, врач, находится сейчас здесь. Я ему звоню, как дела? Он говорит, вот написал бумажку туда, чтобы взяли. Он еще не до конца знает язык, но уже готов выйти в реанимацию, и работать с больными. Он реаниматолог с коронавирусом, понимаете? Почему? Потому что это настоящий человек. Он наш соратник, блядь, не их, блядь, соратник. Наш. Суровый, здоровье вам жене и детям, как вы ласкайте нос водкой, я на стакан соленой воды добавил, говорю, к водке и чуть не сдох, а вы прям чистый можете учить как правильно, спасибо, но не надо, а то сожрете с я-то уже такой тертый человек, я с армией этим занимаюсь, в армии спирт разбавляли, причем, как потом выяснилось, неправильно разбавляли, мы же не знали, как правильно разбавлять, поэтому разбавляли неправильно, и получалось градусов 45». Вот, и нормально, ничего. Такой технический спирт. Все протирали, умывались. Нормально. Василий Алибабаевич, спасибо. Спасибо, Александр 17. Без меня на студию не соврать. Вячеслав Богатырского, здоровья всей вашей семье, и всем соратникам. Сергею, скорейшего выздоровления от всей души. Спасибо. Я связывался с Сергеем. Он вроде чувствует себя лучше, даже первый день из дома вышел. Серег город борот, уже 20 число, спасибо. Юрий, далось самодержать Российской империи. Да здравствует, свобода, любивый народ, люди, очнитесь против произвол власти. Неужели не устали от бесконечного вранья и лжи? Да, и Влад Фром Сфэ, это 20-го тоже. На студии очень хороший ролик про аварию. А это я уже зачитывал. Спасибо. А вот и как полоскать? Ну, наливаю в руку в одну, в одну в другую, Потом еще в другую, в рот брон, прополоскал, выплюнул, все, вот так полощу, но у меня периодически насморк сейчас случается, я думаю, что что-то здесь цветет не то, или там это, ну, скорее всего какие-то растения, хотя у меня никакой аллергии не было, а они утверждают, что это вот на вот такое полоскание как раз у меня и есть аллергия, я не знаю, может быть, она и права. В матче Манчестер-Юнайтед-Эвертон комментатор сказал Уэйн Руни похож на Вячеслава Мальцева. Вот это, да. Прикольно. Ой, здорово. Спасибо. Ну, либералов уже обвиняют. Конечно, а как же, а кто же виноват? Виноваты все, кто... Борется с Путиным, да, и на кого можно перевести стрелки, даже не обязательно на тех, кто борется, потому что сейчас будут подставлять виновных, вы еще увидите виновных из путинской команды, чтобы не тонуть всем вместе. Путин готов потопить кого угодно, маму родной он потопил бы, мы увидим еще, как он будет топить рядом находящихся, не факт, что когда его прям захватят за яблочко, он там каких-нибудь Сечиных с Миллером не подставит. Так, спасибо, что смотрите, жаль, что сегодня ничего не получилось с дождем, так я обрадовался, хотел включить вам дождь, и что-то, видите, какая-то расслабуха, и эфир получился какой-то, наверное, скучный, да, потому что как-то я сдулся, и из что я вижу, что все оружие, сейчас я дождь там, все, ура, мать. У меня одни мысли, естественно, были, да, потому что мне надо было сказать не новости дождю, а какие-то вещи, которые вы-то знаете, что там, ну, а, понятно, о чем я должен был говорить, а тут раз и новости опять, и никакого дождя, то есть весь драйв они мне сломали, конечно. Ну, спасибо за попытку. Как Овидий говорил, пусть нет сил, одно желание действовать уже достойно похвалы. Так что я в юные годы очень любил читать да, о римских классиков, поэтому могу как бы с этим согласиться, да, потому что это как-то с детства там у меня чук. Да, эфир скучный. Ну, вот видите. 20 апреля. Один из самых теплых эфиров сегодня пишут. Нормальный эфир, спасибо. Ну, спасибо. Видите, вам спасибо на добром слове. Так, что еще? Денис привет, почему забросил канал от подгонок? Ну, на, забанен на территории России, поэтому мы не забросили, мы на нем сейчас вывешиваем, режем по кусочкам эти эфиры и вывешиваем, так что он не, забанен, не заброшен. Вы перешли на уровень меценат Унтервезер. Спасибо большое, мойте руки руки водкой. Ну да, есть такое дело. Спасибо, да здравствует революция, до свидания.